Тема нашего вебинара – безанекционная местотерапия или электропорация в антиэйдж-процедурах с применением косметических средств Гельтек. Ну, сразу могу сказать, что не обязательно в антиэйдж-процедурах применять электропорацию. Может и молодая кожа, например, быть очень обезвоженной. И мы сможем при помощи курса процедуры электропорации насытить ее, например, низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Поэтому здесь как раз возраст не так критично имеет значение. Но в целом все процедуры, которые заменяют инъекции, в некотором смысле, да, они, конечно, не могут полностью их заменить иногда процедура аппаратный наоборот комбинируется с инъекционными ну как например всем известная комбинация классической биоретализации и рефлифтинга для усиления эффекта последнего но в целом в целом как говорится показания да для таких вот неинвазивных внедрений каких-то активов они как правило все-таки чаще наблюдаются после 30-35 лет чем раньше. Напомню, по традиции, да, всех приветствую, с вашего позволения, я не буду здороваться с каждым, но я очень рада, что вы с нами, и очень мне приятно, что много людей, которые постоянно с нами. Значит, напомню, естественно, какие вообще аппаратные методики у нас бывают, чтобы понять, к какой группе мы можем отнести электропорацию. То есть у нас есть форезы, то есть это как раз методики, при помощи которых мы можем какие-то вещества активные с небольшой величиной молекулы ввести в глубокие слои кожи, то есть на уровень, например, базальной мембраны эпидермиса, на уровень дермы частично. Вот. И э, такие процедуры называются форетические или форезы, то есть используются для внедрения активных веществ как ультразвук, так и электрический ток, так и низкоэнергетический лазер, и, соответственно, в зависимости от физического фактора они будут называться. Если ультразвук, то ультрафонофорез, если электрический ток, то это будет ионофорез в случае постоянного тока и электропорация в случае переменного тока, и лазерофорез – это низкоэнергетический терапевтический лазер. Стимулирующим методикам, которые не предназначены для того, чтобы что-нибудь в глубокие слои кожи внедрить, Относятся э, процедуры, которые так или иначе воздействуют либо на мышцы мимические, в данном случае в области лица, но ну, зачастую при работе по телу и скелетную мускулатуру, например, электромиостимуляция используется для стимуляции либо, наоборот, расслабления скелетной мускулатуры. Но ну, а вот микротоковая терапия, электромиостимуляция, частично лазерная терапия, потому что лазер у нас относится низкоэнергетически и к форезам, и к стимулирующим методикам. РФ-лифтинг тоже относится к стимулирующим методикам. Здесь уже воздействие идет на, ну, так и лазер, и РФ-лифтинг уже работает с тканями, а не с мышцами, с более вышележащими слоями, то есть с кожей, с дермой, стимулируются фибробласты дермы, чтобы они вырабатывали коллагенный эластин, то есть структурные белки кожи, стимулируются разновидности фибробластов, такие как гиалуронансинтазы, которые эндогенную гиалуроновую кислоту будут синтезировать и так далее, и тому подобное. Вот. И плюс еще стимулирующие методики зачастую, например, лазерная терапия и микротоковая терапия воздействуют очень хорошо на сосуды, то есть обладают сосудоукрепляющим сосудо или вазопротекторным действием, поэтому используется как раз и когда есть проблемы с сосудами, например. Ну и механично вакуумные методики. Там, Диновак, Старвак и прочие, их разновидности аналоги, да, используются как раз больше для работы по телу, потому что механовактные методики в области лица не всегда хорошо воздействуют на кожу, они могут провоцировать купероз, они могут растягивать кожу, усиливая ее дряблость, если особенно склонность к этому есть. Поэтому здесь как раз больше область воздействия тела. Ну и условно-деструктивные методики, то есть которые что-нибудь разрушают, это ультразвуковой пилинг, то есть мы разрушаем роговой слой эпидермиса немножечко, подразрушаем, да, чтобы освободить его от избытка роговешек чешуек, сделать кожу более гладкой, устранить гиперкератоз, если такой есть. Ультразвуковая кавитация – это как раз воздействие низкочастотным ультразвуком не на поверхности кожи, а уже... Глубоко в подкожно-жировой клетчатке используется для того, чтобы убрать жировые ловушки, например, после например, того, как человек похудел, но жир из каких-то мест с трудом уходит, и вот там как раз э, точка приложения для ультразвуковой кавитации и есть. Да? А вот для общего похудения, например, то звуковую кавитацию использовать нельзя, равно как и инъекции прямых липолитиков, потому что это методика локальная, то есть локального действия. Э, гальваническая дезинкрустация – это деструктивная методика с использованием постоянного тока, который... Э, провоцирует, можно сказать, реакцию омыления жиров на коже, то есть триглицеритов кожного сала. В сочетании с щелочной средой, по которой эта методика проводится, мы получаем эту реакцию и можем глубоко, достаточно хорошо, качественно очистить поры, которые, например, трудно очистить стандартными средствами для холодного распаривания, мануальной чисткой и так далее. То есть облегчить, например, мануальную чистку мы можем при помощи гальванической цинкрустации, работать с тугими порами, с плотной кожей, которые, например, часто характерна для молодых людей, мальчиков, девочек до 25-28 лет, особенно если кожа жирная, и еще пока не возрастная и не атоничная. А микродермообразие ну, все, все больше уходит в небытие <свят> эта методика, потому что шлифовки больше производятся сейчас при помощи лазеров различных, но где-то, возможно, в регионах микродермообразие, как достаточно недорогая методика, не требующая закупки какого-то высокотехнологичного оборудования еще имеет место быть и, в общем, в принципе, тоже относится к деструктивным методикам. Главное просто не повредить кожу при помощи нее, потому что, по сути, это воздействие на кожу наждачкой, если можно так сказать, то есть абразивом разной степени грубости, скажем так. Фракционные лазерные методики – это тоже деструктивная методика, но здесь идет воздействие уже на, например, дерму, опять-таки стимулируются фибробласты, локальное травмирование кожи глубоких слоев провоцирует заживление, если, конечно, ресурс кожи на это способен. Да? вот. И таким образом тоже мы получаем эффект лифтинга и какие-то другие проблемы решаем устранения пигментации, например, или каких-то рубцовых образований. Но это все методики повреждающие. Другое дело, что ультразвук, понятно, ультразвуковый пилинг он повреждает на поверхности роговой слой, который нам не жалко. А уже фракционный лазер, например, он будет повреждать глубокие слои кожи, и там с ним, конечно, нужно осторожно. Вот. Это чтобы напомнить, как говорится, какие основные методики существуют, которые у нас из физиотерапии перешли в косметологию. Ну и сегодня мы коснемся напрямую одной из этих методик, это электропорация или безинъекционная мезотерапия. Эта методика похожа на рс но используется здесь ток постоянный, в смысле, простите, ток переменный, в отличие от йонуфореза, где используется ток постоянный. И при электропарации переменный ток означает то, что у нас нет такого требования к нашим препаратам, чтобы они, например, диссоциировали на конкретные какие-то ионы, то есть имели заряд плюс или минус, так называемый. вот, Потому что здесь, во-первых, механизм действия немножко другой, проникновение активных веществ, глубокие слои кожи, и сам ток другой, то есть полярность его дрейфует от плюса к минусу и обратно, то есть это переменный ток, здесь нет на электродах, определенного плюса или минуса, да, то есть как при ионофорезе мы работаем минусом по лицу, а плюс держим в руке или наоборот. И соответственно наши какие-то препараты при воздействии постоянным током при ионофорезе, они э, наносятся на кожу, диссоциируют на ионы, потому что это водные сливые растворы или гели, там, или сыворотки. И при этом если мы, например, нанесем на кожу препарат с отрицательным преимущественно зарядом, да, то есть ионов отрицательно заряженных в этом растворе больше, то отталкиваясь, например, от одноименного отрицательного электрода, у нас в глубокие слои кожи будет стремиться вот эти активные вещества зайти. То есть проникнуть через пути наименьшего сопротивления, то есть, как правило, да, то есть это выводные протоки сальных потовых желез, фолликулов. Так работает ионофорез, то есть постоянный ток. Поэтому если у нас, например, гиалуроновая кислота вводится с минуса, да, значит там отрицательно заряженных ионов в ней больше. Вот. Если это какой-то биполярный гель, то его можно теоретически вводить с любого полиса. При ионофорезе. Если же мы имеем в виду электропорацию, то там другие параметры тока, там ток сам переменный, там нет плюсов и минуса. У нас есть больше возможностей какие-то комплексные препараты вводить. ну, При условии, что, конечно, активные вещества будут небольшой вучной молекулы, и опять-таки это тоже водные растворы, не содержащие жира, и они будут способны проникать, например, там, через мембраны клеток. И, но и пути как при ионофорезия, да, наименьшее сопротивление, они тоже при электропорации задействуются. Вот, но помимо них мы можем использовать еще так называемый черезклеточный путь. То есть под воздействием вот этого тока, высоковольтного, да, с определенными своими характеристиками, с характеристиками достаточно сложными, мы можем ввести непосредственно через мембрану клеток, например, ту же самую низкомолекулярную гиалуроновую кислоту или какие-нибудь другие ингредиенты да, с небольшой ручной молекулы. При этом у нас мембрана клеток. Да, Дермиса, частично дермы в клетках. У них есть, например, возможность образовывать кратковременные аквапоры. То есть, у нас, например, липидный слой нашего эпидермиса, да, чтобы пропустить туда к дерме, да, наши какие-то активные вещества, мы переориентируем вот эти вот слои липидные при помощи, ну, можно сказать, удара током, да, вот, определенной сложной формы и на, работающего на определенной несущей частоте. Таким образом, в момент вот этого вот удара током, когда у нас на доли секунды, да, на какие-то микросекунды воздействует ток, образуется вот это так называемая аквапора. Вот. И э, так называемые головки вот этих э, липидный, липидов, да, липидный беслой, да, они переориентируются и как бы пропускают внутрь клетки допустим, молекулы гиалуроновой кислоты или заключенные там, в липосому какой-нибудь дегидрокверцитин, например. Хотя, конечно, с дегидрокверцитином сложнее, потому что молекулы достаточно крупные, вообще у всех экстрактов достаточно крупные молекулы, поэтому, скорее всего, в дерму, конечно, он не попадет, останется где-то в глубоких слоях эпидермиса. Вот, а низкомолекулярная гиалуроновая кислота и ультрамолекулярные формы могут проходить вплоть до нормального слоя, вот что, собственно, нам, как говорится, от этого метода и нужно. Кроме того, сам переменный ток, он обладает еще немножечко возбуждающим таким воздействием, то есть он способствует немножечко расширению сосудов, активизации рецепторов. Зачастую мышцы мимические реагируют тоже, особенно в чувствительных зонах, сокращением таким легким, ну, комфортным, в принципе, для пациента. Вот, поэтому мы от самого воздействия током, без учета того вещества, которое мы на кожу наносим, мы получим небольшой еще лифтинговый эффект после процедуры разглаживания морщин на некоторое время, то есть на какой-то срок. То есть он может быть там и два, и 3, и 4 дня, если мы делаем курс, то, естественно, будет у нас держаться эффект дольше, там, несколько месяцев. Но ну, это как от любой, <coughs> в принципе, физиотерапевтической процедуры вот и когда мы используем для например, внедрения активных веществ ну и вообще ухода за кожей э, такое такую методику как электропорацию то мы должны учитывать особенности этих процедур да, что какие требования собственно у нас есть к э, самим препаратам по которым мы проводим э, и к параметрам ну, то есть к вообще со, самой сути да, процедуры что у нас должно быть происходить в общем -то, во, это, во время этой процедуры. То есть все препараты, так же, как и для ионофореза, они являются водорастворимыми, то есть, водорастворимыми, то есть это гели и сыворотки, которые не содержат масла. И гель – это такое название каверзное, потому что у нас, например, тоже в гельтеке есть наш распрекрасный гель Ceramid SkinSaver, который называется гель. По сути, гель не является, потому что это масляный такой, можно сказать, препарат, масло с церамидами, вот, но так как он такой прозрачный, немножко гелеобразной текстуры, то его назвали гель. Вот, поэтому цераминские сейверы, конечно, вводить электрическим током у нас не получится. А гели, которые не содержат, настоящие гели, то есть водные, которые не содержат масел, все их можно электропорацией вводить. Другое дело, что если ли целесообразность, например, вводить какие-то препараты. Я бы, например, не стала вводить электропорации, сыворотку 5 пептидов, одну из наших новых, которая содержит вообще феноменальную, наверное, концентрацию пептидов, самых таких активных, которые сейчас только можно придумать, то есть два мерилоксанта, лиофасил, и по по 5% каждого, то есть там 10% мерилоксантов, там есть релистаз 4%, это сигнально стимулирующий пептид, то есть такой ремоделирующий, который тоже укрепляет кожу, там есть три пептид меди, тоже в большой концентрации, 5% и 2% мартрексиломорфомикса, да, тоже это ремодулирующий пептид, то есть это все э, рассчитано на ослабление мимики и укрепление кожи, то есть уплотнение ее. Так вот, пептиды, они могут под воздействием электрического тока банально развалиться, неизвестно, как они там будут действовать, то есть вполне возможно, что какие-то неразвалицы попадут глубоко, да, но с другой стороны, им и не нужно сильно глубоко попадать при помощи аппаратных методик, потому что они сами, э, как говорится, прекрасно достигают свою клетку мишень. Поэтому, или рецептор, да, на который они должны воздействовать. Более того, рецептор может находиться, например, более поверхностно, чем мы бы ввели какой-то там раствор в кожу при помощи аппаратных методик. Поэтому, например, пептиды я бы не стала. А, например, средство, которое содержит витамины, или средства, которое содержат ту же самую гиалуроновую кислоту, низкая или ультрамолекулярную форму, мы понимаем, что высокомолекулярно мы никуда никаким методиками не введем. Вот. Единственное, как мы можем доставить в дерму высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, это набрать ее шприцем, шприц и уколоть. Вот. Неинвазивными не получится. Да? Она большую молекулу очень имеет размером. Вот. А низкая ультрамолекулярная прекрасно заходит, поэтому можем использовать и низкомолекулярный гельконцентрат наш 2%, и, ну, который золотым стандартом вообще для форезов гиалуроновой кислоты является также мы можем использовать сыворотки интенсив увлажнения, 3D-увлажнение, то есть все, что содержит эти маломолекулярные формы гиалуроновой кислоты. Вот. Можем использовать различные другие гели, которые содержат, например, хорошую концентрацию нецинамида или там, допустим, какие-то вазопротекторные ингредиенты, тот же самый антикуперозный гель, но только не с целью коррекции купероза, разумеется, потому что электрометодика, мы сейчас к противопоказаниям подойдем еще, она не является методикой выбора для пациентов с куперозом, потому что электрический ток в миллиамперном диапазоне их, им противопоказан. Но зато если у вас есть пациент с тусклой кожей, с кожей так называемой кожи курильщика, да, или там, офисного работника, я ее иногда шутку называю, вот, то есть и собственно нужно активизировать микроциркуляцию. То, или отек снять, например, да, то мы можем вот эти вот вазопротекторы, такие как конский каштан, листья красного града. Кстати, конский каштан содержит эсцин, который очень хорошим противоотечным действием преобладает. Вот, поэтому мы можем взять тот же самый антикуперозный гель и использовать его для того, чтобы убрать отечность, активизировать кровоток на улучшить цвет лица, сделать его более свежим. То есть как бы нам для этого как раз можно использовать IonFRS, либо электропорацию, в зависимости того, что у нас есть кабинете из аппаратов, вот, но при этом у пациента не должно быть выраженного купероза, разумеется. Вот, к требованиям, к процедуре еще относится, естественно, чтобы не было противопоказаний, да? То есть, но мы о них чуть позже поговорим. Вот, и что еще является особенностью? Мы можем создавать депо. То есть депо препарата ну, частично в эпидермисе и в дерме. Ну, от нескольких часов до нескольких суток. Так же, как и при ионофорезе. Вот. Поэтому мы можем локально ввести нужные нам вещества и э, пролонгировать так сказать, их действия за счет того, что вот это депо. То есть они там какое-то время циркулируют в глубоких слоях кожи, да, находятся. Да. Вот, ну и потом, соответственно, распадаются и оказывают свое действие согласно своим физико-химическим свойствам. Вот во время процедуры воздействия идет, естественно, с увеличением силы тока. То есть мы, когда берем наш электрод, да, то мы при помощи потенциометра, да, вот, например, или при помощи, как вот здесь у меня аппарат ЛВИПРАК здесь у нас интенсивность выставляется при помощи двух кнопочек вверх-вниз. Да, вот, мы ставим интенсивность по ощущениям пациента, то есть пациенту не должно быть больно, не должно быть, не должно сжечь, то есть ему должно быть комфортно, то есть может быть легкое покалывание, мурашки, могут быть легкие сокращения мышц, особенно вот в нижней трети часто реагируют мышцы. Вот, ну иногда мышцы лба тоже могут реагировать но чаще всего нижняя треть все-таки больше реагирует вот и этого достаточно то есть никаких болевых ощущений быть не должно и также у нас кожа привыкает на самом деле к электрическому току поэтому и в процессе процедуры и с увеличением количества процедур да, например на третьей, на четвертой процедуре мы уже можем например не четверочку интенсивность поставить там, а, например, пациенту будет комфортно уже на 5-6, на 6, да, или мы начинали с, треш, с троечки, да, потом дошли до 5-6, э, ощущения будут примерно те же самые, а интенсивность уже будет более высокая. То есть не нужно гнаться с тем, что чем больнее, тем эффективнее, на самом деле с электрическим током не так все это происходит. Вот, э, то есть ориентируйтесь на ощущение пациента. Соответственно, если у пациента есть какие-то неврологические нарушения, у него нарушена кожная чувствительность, то мы эту процедуру сделать не сможем, равно как и другую любую процедуру связанную с воздействием электрическим током соответственно общая продолжительность процедуры у нас будет порядка 20 возможно до 35 минут то есть если лицо шеи декольте то есть как бы мы работаем в этой зоне естественно зона щитовидной железы у нас всегда табу мы никогда на ней не работаем и э, если работаем электропорацией по телу, вдруг, да, мы сегодня не будем, конечно, по телу разговаривать, как, ну, там э, достаточно редко эта методика используется, но может использоваться э, на самом деле. Потому что какие-то, например, антицеллюлитные средства электропорации очень хорошо вводить по телу. Э, даже наш разогревающий гель термоинтенсив можно использовать для электропорации. Э, вот, но ну, а здесь уже используется как раз и время больше, да, и сила тока гораздо больше, вот, и собственно такие процедуры имеют тоже право на существование. Значит, что касается противопоказаний, да, я их еще раз озвучу, хотя вы, наверное, уже особенно кто с нами давно, все их знаете, потому что уже все, наверное, вебинары на тему аппаратных методик пересмотрели, вот и сами уже работаете активно ими, но на всякий случай я их проговорю, то есть это в первую очередь онкология и беременность, причем онкология в анамнезе, даже леченая так называемая, да, даже если человек снят с учета, я бы не рискнула брать пациента с подтвержденной онкологией, после операции, после химиотерапии. да, Хоть даже 5 лет этих прошло, пресловутых, все равно лучше аппаратные процедуры, по крайней мере, с целью эстетики какой-то не делать, лишний раз не рисковать, равно как и всякие лимфодренажные методики массажные на таких пациентах, я бы тоже не рискнула делать, вот, потому что мы не знаем, как там организм... Все ли мы, как говорится, предусмотрели, когда пациенты лечили? Ну, не мы, естественно, а профильный врачи профильной ОПУ. Вот, при беременности тоже аппаратные процедуры никакие нельзя. Какие-то тяжелые хронические заболевания являются противопоказанием. То есть, если человек имеет тяжелое хроническое заболевание, он процентов об этом знает. Вот. Это могут быть заболевания соединительной ткани, это могут быть какие-то аутоиммунные процессы, это могут быть тот же самый сахарный диабет или тяжелая гипертония, это могут быть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом или мочеводящей системой, но именно на такие какие-то тяжелые вот. и естественно общие инфекционные заболевания в том числе и грипп и орви и все остальные модные болезни и в общем герпетическая инфекция не исключение на самом деле здесь как раз Суть в чем? Когда мы делаем любую физиотерапию, мы провоцируем организм, ну, немножечко какой-то стресс ему даем, да, какую-то нагрузку, хотя и процедуры могут быть абсолютно безболезненные, но мы активизируем процессы, то есть мы стимулируем их и хотим вызвать реакцию адаптации организма, да, и он, в общем делает то, что мы от него хотим, да? например, улучшает структуру эпидермиса да, или дермы, или там отечность убирается. Но если у нас в этот момент человек болен, то организм у нас борется с инфекцией. Вот, вне зависимости, тяжелая она или вот, тяжелая. С тяжелой инфекцией понятно, что человек вряд ли пойдет к косметологу. И поэтому э, нам важно, чтобы у нас вместо реакции адаптации, стимуляции процессов каких-то метаболических не получился срыв адаптации и, соответственно, ухудшение общего состояния пациента. И эффект мы можем не получить или получить какой-нибудь непредсказуемый. Вот, поэтому я всегда рекомендую администраторам салонов, клиник и медицинских центров, когда мы он прозванивает ваших пациентов перед процедурами, да, всегда уточнять, как себя чувствуете, нет ли каких-то симптомов ОРВИ и так далее. Вот. Ну, сейчас это в принципе в порядке вещей, если мы интересуемся, потому что мы живем в, общем, в эру пандемии. Вот. Но и до этого, когда... Мы жили более спокойно. Всегда тоже рекомендовалось интересоваться, потому что нам не нужно, чтобы человек пришел с гриппом, с температурой или там, с герпетической инфекцией вот, или с поврежденной кожей, по которой мы все равно не сможем сделать процедуру. И, собственно, поэтому мы Должны всегда это уточнить. И если пациент себя неважно чувствует, то перенести его визит на какой-то более поздний срок, чтобы он не особо переживал из-за этого. Вот. Естественно, температура, лихорадочное состояние однозначно противопоказание для любых аппаратных методик. Если у нас на коже есть какие-то повреждения, то, как правило, мы не можем делать процедуры контактные, да, только бесконтактные. если. Вот. И если у нас, например, есть проблема, ну, скажем так, компенсированная, да, есть у пациента акне, у него есть там сколько-то папул или там сколько-то пустул, кожа не поврежденная, то есть, как бы, и, в принципе, если у пациента там, грубо говоря, около 10 воспалительных элементов на лице, мы можем ему... В принципе, практически любую физиотерапию делать. Если же у него экскориированное окна кожа поврежденная, то здесь уже у нас ограничения есть. Хотя бы потому, что мы не должны контактировать аппаратами, манипулами аппаратов, которые не подлежат стерилизации горячим способом, с поврежденной кожей, с биологическими жидкостями. Это тоже всегда надо учитывать. Вот. Хотя, например, в некоторых аппаратах можно, например, снять отвинтить, например, головку и простерилизовать ее. Вот. Но вообще отношение к этим аппаратам, оно примерно такое же, как к диагностическому оборудованию, то есть ультразвуковым сканерам. Да, мы не кипятим, естественно, манипулам, их замачиваем в дозрастворе на некоторое время или протираем их дозраствором да, и поэтому не можем контактировать с какими-то биологическими жидкостями. Вот. И также, если у нас есть множественные невусы, родинки, так называемый, например, синдром диспластических невусов, то все стимулирующие методики на лице, например, да, или на участке тела, где это все есть, мы проводить не можем, если мы не можем эти невосородники обойти, ну, такие как бы не просто пигментные пятнышки, а именно выступающие, то есть это, ну, в общем, ни с чем не спутать, потому что нам не очень хотелось бы стимулировать клетки и деление клеток в области вот этих вот образований, потому что они могут быть доброкачественными, а вдруг мы можем прозевать там какую-нибудь базалиому, то же самое, да? вот, и еще и простимулировать ее рост. Поэтому будьте осторожны с какими-то такими особенно неправильной формы, какие-то выступающие над кожей невусы, так называемые родинки и э, старайтесь их обходить. Да, если их очень, очень много, то тогда опять-таки вот эти стимулирующие методики лучше пациенту не назначать. Вот, это что касается кожи и инфекционных заболеваний. Что касается кардиостимулятора, то для электрометодик это является противопоказанием, по крайней мере в эстетике, потому что в больницах, да, там при необходимости использовать электрический ток, пациенту консультируется с кардиохирургом, если это у него стоит кардиостимулятор, при котором можно воздействовать электрическим ток какой-то экранированный, да, то, может быть, процедуры и можно делать, но никто не пойдет, как говорится, консультироваться с кардиохирургом, чтобы, например, пойти в салон, сделать ультразвуковой пилинг, или, например, электропорации ввести низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. Просто выбираем для этих пациентов другие методики, более, скажем так, не связанные с воздействием электрическим током, а, ну и ультразвуком и всеми другими физическими факторами. Если у нас есть металлические импланты в зоне обработки, в принципе, в отличие от иона воздействие постоянным током а дентальные импланты – относительным противопоказанием являются, особенно если они установлены давно и если они достаточно современные. Вот. Но все-таки я предпочитаю в миллиамперном диапазоне с человеком с имплантами да, стараться не работать, микротоковая терапия не является противопоказанием для кожи, для процедур на коже, если у человека стоят дентальные импланты, а вот все-таки он форес и электропорация, лучше эм, поосторожней быть. Вот. Но если стоят внутри кожные импланты, например, те же самые золотые нити, то тогда методику точно использовать нельзя. Ну и, естественно, могут еще находиться в области лица какие-то элементы остеосинтеза, ну, то есть какие-то скобы, еще что-то, ну, то, что может быть у человека, если он, например, попадал в аварию, да, или какие-то у него были проблемы хирургические какие-то операции были, да, когда ему сращивали кости. Еще что-нибудь в этом роде могут стоять какие-то пластины, да. И здесь, конечно, нужно поинтересоваться, если это есть, то лучше электрометодики не использовать на лице. Если есть проблемы с чувствительностью, то то, что я как раз упоминала не так давно, вот, это тоже является противопоказанием, потому что мы не сможем по-любому, во-первых, отследить силу тока, с которой воздействовать, а во-вторых, при наличии неврологических каких-то проблем мы все-таки электрическим током воздействовать не можем у такого пациента. Вот. Ну, здесь у меня еще затесалось применение системных ретиноидов, но это больше для рф-лифтинга, потому что соединительная ткань может неадекватно среагировать при наличии как говорится, вот курс ретиноидов у пациента. И э, лучше, конечно, когда курс будет закончен, делать такие процедуры. Вот. Хотя каких-то таких критичных, возможно, не будет э, проблем, но, в общем, нежелательно. И вот. э, э, сердечно-легочная недостаточность в стадии декомпенсации и, например, туберкулез, не дай бог, как говорится, все это тоже является противопоказанием. Сахарный диабет в стадии декомпенсации, ну, как я уже говорила про заболевания хронически тяжелые, тоже относится к ним, как эндокринная патология. И, естественно, если у человека, например, инсулинзависимый диабет и, в общем, какие-то проблемы, нестабильный сахар, то, опять-таки, мы аппаратные методики не используем с эстетическими целями. Вот, хотя многие методики на самом деле диабетикам можно, и, в общем, например, в условиях физиотерапевтического отделения, как раз, например, лазерная терапия используется очень часто для того, чтобы стимулировать заживление трофических язв тех же самых. Вот, если у вас какие-то появляются вопросы, вы мне их задавайте, не молчите, не стесняйтесь, вот потому что как раз вебинар предназначен для того, чтобы мы могли обсудить какие-то вопросы да, и задать их в режиме реального времени. Хотя, в принципе, если вдруг назреют какие-то вопросы, вы знаете, что можно всегда задать их под видео, и, соответственно, если это какой-то вопрос, адресованный лично мне, сложный какой-то, то мне обязательно этот вопрос перешлют и перешлют обратно на Ютубе, опубликуют мой ответ вам, так что все это достаточно оперативно у нас происходит. Вот какие же препараты мы берем для электропарации, то есть мы берем как правило чаще всего то, что содержит маленькую величину, имеет маленькую величину молекулы, да, или какие-то комплексы, которые и сами по себе достаточно глубоко могут проникать, но мы аппаратной методикой можем им помочь. То есть, чаще всего, то есть, золотой стандарт – это гель-концентрат с 2% низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. То есть, мы так можем работать с обезвоженной кожей, можем работать с антиэйдж варианты какие-то, да, процедуры делать. Вот, вопросик, можно ли... Проводить электропорацию в течение 5-10 минут, включая в уход. Ну, на самом деле, это немножечко будет не до процедуры, потому что 5 минут точно мало, вы не успеете обработать все лицо хорошо, 10-15 минут – это уже как-то более-менее, вот, но, как правило, все-таки, если мы хотим еще от самого тока, да, от самой электропарации путем воздействия на мимическую мускулатуру, например, да, убрать отечность немножко, нам все-таки ну, как минимум 20 минут нужно поработать, чтобы все хорошенечко пройтись по всем зонам. Поэтому 5 минут совсем точно нет, да, 10 тоже вряд ли, наверное, минут 15, наверное, минимум, вот я бы сказала. Вот, и то, если мы не работаем в области шеи и декольте, например, активно вот единственное, что если мы например какую-то аппаратную методику используем для предухода да, тот же самый ультразокопилинг или гальваническую дезинкрустацию, то мы можем сократить немножко само воздействие активным методом да, то есть внедрение да, веществ при помощи электропорации будет у нас чуть меньше времени но при этом, конечно, не 5 минут ну и даже не 10 вот так вот значит есть yes, что, Ирина. Дальше э, гель антивозрастной нео. Очень э, такой пользуется популярностью для всяких форезов, э, потому что там очень хороший состав. Там, естественно, раз у нас пометочка нео стоит, э, то мы знаем, что там липосомальный дегидрокверцетин будет в составе. Вот, то есть там э, есть витамин С в форме содиум скорбилфосфата. То есть достаточно такой тоже. Хороший вариант для внедрения в глубокий слой кожи, поэтому если у нас кожа требует антиоксидантов, кожа, например, после отпуска или после, бывает после пилингов, такая немножко пергаментная, когда если переборщили немножко с пилингами, или бывает, например, пациент на ретиноле, особенно когда еще в начале, скажем так, курса. То есть можно чуть-чуть помочь да, вот такими вот методиками, чтобы кожа быстрее восстановилась. Берем гель антивозрастной Нео. Если у нас как раз нарушение микроциркуляции, о чем я говорила не так давно, когда мы можем брать, например, тот же самый антикуперозный гель да, и улучшать цвет лица, у человека, у которого нет купероза, но есть проблемы с тусклостью, таким... Серо-зеленым оттенком кожи, потому что у него плохо, она кровоснабжается, да то нам, нам хорошо брать не только антикуперозный гель, но и гель для сухой нормальной кожи Нео, потому что там есть масса вазопротекторов. Там, арника, плющ, там, бузина, постельница, мальвый огурец, вот этот комплекс, плюс сам дегидрокверцитин тоже хорошо сосуды укрепляет. И поэтому здесь как раз мы можем использовать его, потому что на антикуперозный гель, то есть на неоцин в частности в его составе, бывают реакции у пациентов, потому что никотиновую кислоту, даже в, таком, в такой маленькой концентрации, которая предназначена для того, чтобы в безопасном для сосудов режиме на, него воздействовать, на них воздействовать, да, бывает все равно реакция, похожая, как у обычных людей бывает на большую дозу никотинки, да, то есть резкое покраснение, да, или локальное вместе нанесение. Оно, конечно, проходит буквально там за пару часов максимум, бывает, что до суток держится, но очень редко. Как правило, уже там процедура сделана, уже ничего не видно, то есть в течение часа уходит. эти покраснения, но некоторые очень боятся всяких покраснений, особенно если кожа чувствительная, тонкая, близко сосуды расположены, нет еще, как говорится, проблем с ними да, в виде купероза, то есть процедуру, допустим, делать можно, но вообще пациент склонен к тому, чтобы там, на эмоциональном каком-то фоне краснеть и так далее. Вот, тогда лучше не антикуперозный гель, например, взять, а гель для сухой нормальной кожи, Нео, он будет поспокойнее для кожи, там нет ниацина. Вот, гель тонизирующий тоже для тоничной кожи хорошо, для кожи с застойными пятнами какими-то, например, постоспалительными. Вот, также гель пектиновый хорошо э, использовать для электропорации, он как раз больше э, в сторону осветления работает, также работает с постакнами, также работает с какими-то воспалительными элементами. Ну, то есть не лечение окна именно, а... Когда есть склонность к воспалениям, есть какие-то эпизодические высыпания, может быть, и его как раз тоже можно использовать, особенно если кожа требует выравнивания тона или такого легкого осветления. Понятно, что пектиновый гель не будет отбеливать ее, вот, потому что он просто на это не способен, но цитрусовый пектинового в составе он очень неплохо именно выравнивает тон. Особенно если продолжить потом в регулярном уходе дома его использовать. Гель для жирной кожи можно использовать для ухода, как говорится, для кожа, жирной комбинированный с расширенными порами, но э, с целью просто да, как вариант. Э, то есть, ну, например, пациент с жирной кожей, э, с таким сальным блеском, который его беспокоит, пришел и хочет сделать процедуры э, с целью, например, получить эффект лифтинга от электропорации, да, то мы можем взять, например, не антивозрастной гель нео, особенно если пациенту нет там еще возраст небольшой, да, до 30, а можем взять тот же самый гель для жирной кожи, там и себорегуляторы поработают, вот и, собственно, эффект лифтинга от самого процедуры мы и получим. Вот, и эти гели, да, вот хороший вопрос, Ирина, кстати. Гели наши все самодостаточные, под них сыворотки можно не класть, вот, потому что в них во всех достаточно много активов, и они все находятся в рабочих, достаточно больших, то есть именно рабочих концентрациях. Потому что рабочая это не всегда большая. Например, некоторые пептиды там, или, например, некоторые гиалуроновая кислота та же самая, да, например, она не кладется в большой например, концентрации, потому что она просто из геля сделает тогда кусок мыла, если мы ее положим очень много. Вот, но именно рабочая концентрация должна быть. Но есть, например, пептиды, такие, как аргирилин, который не будет работать с концентрацией 1-2% или 0-5%, чем часто грешат масс-маркет-бренды, которые там берут действительно дорогой аргерелин, кладут его там 0 0,1% и пишут на банке, что он там есть. А мы ждем миорелаксации такого препарата. Нет, конечно. Вот, то есть он работает где-то от 4% и, соответственно... 4, 5, 7 минут, вот как наш сыворотка релаксом он будет работать, да, меньше не будет. Вот, поэтому гели все содержат активы в рабочих концентрациях, не обязательно класть под них сыворотки. Усилить, например, действие в принципе можно. Мы можем, например, использовать комбинацию средств. То есть мы хотим двух зайцев убить, да, мы хотим обезвоженность устранить, и, и хотим еще, там, например, укрепить сосуды, поработать с цветом лица. Да. Мы можем взять, например, сыворотку 3 d увлажнения с тремя видами гиалуроновой кислоты в составе, вот. И можем, например, взять или там интенсив омоложения с двумя видами. Ну, Естественно, зайдет глубокие слои только один, ультрамолекулярный. Да? Высокомолекулярный, понятно, что останется на поверхности. И можем поверх нее например, взять гель для сухой нормальной кожи нео вводить. Но я чаще всего предпочитаю все-таки... Работать по гелю аппаратом, а уже сыворотку положить потом в конце процедуры под завершающую маску, под альгинат, например, под тот же самый. Да? вот. И так будет, мне кажется, тоже очень хорошо. И потом мы уже ничего не будем смывать, закроем финальным кремом и получим хороший результат. Вот. Наличие выраженного купероза и розации я специально красным выделила является, естественно, противопоказанием процедурам, когда мы воздействуем электрическим током в миллиамперном диапазоне. То есть, когда мы воздействуем электрическим током так, что пациент это чувствует. Потому что микротоковая терапия, когда мы подпороговыми, нейроподобными токами работаем, пациент ничего не чувствует на процедуре, то это, конечно, можно и нужно, потому что там идет как раз очень мягкое воздействие на сосуды. И в том числе на лимфатические капилляры, которые в общем, снимается отечность, микротоки очень часто используются для снятия отечности в в том числе. Вот, и там как раз это показания, как раз купероз для розации. А вот если мы берем июнфорез или топорацию, то розация противопоказания. Вот, какой у нас будет протокол, да, для процедуры? Мы, естественно, сначала очищаем лицо и шею при помощи любого очищающего средства Гильтек, потому что в любое, какой ни возьми, средство Гильтек, там нет агрессивных ПАВ. Вот. Естественно, если вы работаете на других каких-то марках, вы просто смотрите, чтобы в составе не было, например, этих агрессивных ПАВ, то есть поверхностно-активных веществ, таких как лорет или лорилсульфат, например, ну и их производные. Вот. Поэтому мы... Э Берем, например, ну, самый универсальный для кабинета вариант, это, конечно, очищающий гель, самый экономичный, самый простой, можно хорошо, комфортно снять макияж из глаз и с лица, и умыть там два раза, например, если это нужно, и, собственно, получить хорошее, как говорится, очищение, и при этом не пересушить кожу, не вызвать чувство стянутости. Ну, кто с нами давно, уже все, наверное, знают, это наш хит такой гель очищающий, давнишний уже, и, в общем, в принципе такой самый универсальный вариант. Очень пациенты, многие любят наши муссы из серии Home Care, потому что они имеют вкусные запахи, то есть у нас, например, с витамином С мусс пахнет цитрусом, таким ароматом у него. Тоже, естественно, не выраженные, не сильные, мы не используем агрессивно никогда отдушки какие-то ярко выраженные, потому что отдушки мы понимаем, что это, в общем-то, в косметике самый аллергенный компонент, поэтому отдушки минимально. все отдушки имеют, естественно, требованиям с соответствует нашим российским и европейским по гипоаллергенности, но гипоаллергенность – это не означает, что он не может абсолютно вызвать аллергию. Любой компонент, любой вообще продукт, любой запах, любой, любая еда, например, может у кого-то вызвать аллергию. Другое дело, что процент этого кого-то будет сильно низким. Тогда средство может считаться гипоаллергеном. Ну и, соответственно, концентрация каких-то веществ, она должна быть низкая, тогда меньше шансов, что... Будет, например, аллергия да, на ту же одушку. Вот. Поэтому, как говорится, если гель очищающий даже как мы все время шутим, грудным младенцем, мамы молодые покупают, да, и моют своих деток, да, то, например, мусс и мусс алоэ вер, или мус наверное, грудным младенцам я бы не стала советовать, потому что все-таки там одушка есть, да? хотя некоторая детская косметика пахнет, как говорится, гораздо сильнее, чем наша профессиональная. Вот, но мы сейчас, как говорится, не о детях, а о том, чем мыться, умываем. Соответственно, если в плотном макияже пришел, можем использовать мицеллярный лосьон перед умыванием, либо какое-то гидрофильное масло. У нас, кстати, сейчас на тестах новой продукции гидрофильное масло. Наконец-то скоро, может быть, оно выйдет. но ну, скоро, так понятно, что это не завтра, наверное. Вот, но, может быть, где-то там к весне мы обзаведемся собственным гильтеком, гидрофильным маслом очень хорошим. Вот, и будем его, собственно, ждать. Тогда можно его уже использовать. И, соответственно, после того, как мы пациента умыли, мы можем подготовить кожу, например, при помощи энзимно-пектиновой маски, сделать по ней массаж в течение 10-15 минут и смыть ее, получить уже такой хороший эффект гладкой кожи. И убрав роговые чешуйки, мы можем, естественно, освободить дорогу, скажем так, нашим активным веществам. Чем лучше мы отшелушим, тем лучше у нас пройдет форетическая процедура любая. И поэтому, в принципе, энзимную маску, как говорится, в протокол я включаю очень часто для подготовки кожи каким-то любым процедурам. Да? Естественно, что если мы делаем курс, то этот этап, нанесение энзимной маски, такой легкий пилинг, будет у нас, допустим, на 1, 5 и 10 процедуре, или там на 1, 4, 8, потому что чаще там 1-2 раз в неделю ее делать нельзя и нецелесообразно. Вот, поэтому если мы делаем классический физиотерапевтический курс, например, внедряем тоже низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и делаем 10 ежедневных или через день процедур, то на 1, 5, 10 процедуре второй этап будет присутствовать, а, соответственно, на всех остальных мы будем просто умывать, тонизировать кожу и наносить уже средства для электропорации вот соответственно по проблеме мы подбираем препарат да ну там обезвоженная кожа например гель концентрации с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой кожи которую требует антиоксидантов такая тоничная немножко знаете, взрослой гель нео хорошо с каким-то проблемами с цветом лица нарушение микроциркуляции значит мы возьмем например гель для сухой нормальной кожи антикуперозный гель для жирной кожи возьмем гель для жирной кожи и так далее то есть любой активный гель можем использовать и э, для того, чтобы у нас манипула скользила лучше, мы, э, естественно, можем либо кисточкой тоником смачивать любым нашим поляризованным, то есть там тоник с гиалуроновой кислотой, тоник с гидрозадом коллагена, алоэ вера, вот, тоник для жирной кожи, например, если нужен, вот, э, поверхность, и тогда у нас манипула будет лучше скользить, чтобы не, не перерасходовать сам активный препарат. Но, с другой стороны, тоже самого активного препарата сильно жалеть не надо, потому что... Все-таки в среднем у нас на процедуру, на среднее лицо уходит где-то Миллилитров 5, ну, 3-5 миллилитров активного препарата, да, если мы еще шеи декольте, плюс если это объемное какое-то лицо и шеи декольте, да, у всех они разные, вот, по размеру, то где-то там даже до 7 миллилитров можем израсходовать. Вот, соответственно, когда мы уже пациенту кожу подготовили, да, мы настраиваем аппарат, ну, вот у меня здесь для примера стоит Талли аппарат, знаю, будет ли хорошо видно вам, Попробую тоже немножко показать. Здесь, в принципе, предельно простой интерфейс. Да, здесь мы его включаем-выключаем. Да, при помощи одной кнопки. Ставим, например, время ну, на 20 минут да, или на 25 минут. Вот. Он у нас отключится, когда время закончится. Да? Вот интенсивность у нас регулируется здесь. Как бы. Вот этими кнопочками, да, ну соответственно мы интенсивность будем выставлять уже когда запустим аппарат, да, когда у нас будет э, уже пациент держать манипулу пассивную нашу, да, которую замыкает контур и мы будем работать уже по нанесенному гелю. Вот. И, соответственно, если мы его включим, да, понятно, что у нас на, на лице влажная среда, но здесь как раз, в отличие от фореза, здесь не требуется гидрофильность салфетки, потому что здесь никаких реакций на кожу не происходит, как таковых. да. Вот. И, в принципе, можно и вот эту манипулу держать в руке. Но просто я заметила, что, во-первых, лучше контакт, если мы все-таки возьмем хотя бы один слой такой, салфеточки нам очень хорошенько отожмем и в эту влажную салфеточку э, пациент у нас зажмет но ну, в принципе можно и так держать просто у всех кто у кого руки потеют кого-то там неравномерно начинает вот это прилегать как-то он отпускает обязательно металл нужно снять весь естественно с пациента вот все металлические предметы снимаем вот и соответственно мы можем например запустить Наш аппарат уже работать, да, но ну, у меня пока тут, конечно, ничего влажного нет, не будет он у меня хорошо тут работать, но я просто его включаю для того, чтобы показать, что интенсивность мы устанавливаем уже, когда у нас куда-то манипула, к какому-то не очень чувствительному участку, прилегает. И там дальше мы уже можем выставлять вот эту вот интенсивность. И после этого мы запускаем увеличиваем постепенно интенсивность до появления каких-то ощущений. Вот я уже почувствовала на четверочке. И вот когда у нас точечка здесь мигает, значит аппарат работает. Соответственно, мы... Стараемся не отрывать от кожи эту манипулу, да, вводим вот такими вот либо восьмиобразными, либо вот такими спиральными движениями по массажным линиям, не против, естественно, только лимфы. И потом в конце процедуры убираем интенсивность и выключаем аппарат. Вот. И, в принципе, здесь все достаточно легко. И единственное, что вам могут встретиться, например, аппараты с встроенной баночкой, в которую наливается средство, да, на которое мы вводим. Но это такая, ну, скажем так, более старая модификация. Тоже хорошие аппараты есть, старые прекрасные аппараты БТЛ английские с такой, с баночкой. Просто баночки эти, да, их нужно с ними быть осторожными, чтобы их там не сломать, не побить. и Их потом нужно, конечно же, промывать, чистить. Другое дело, что из такой манипулы может, например, более густой гель не хорошо вытекать, поэтому иногда приходится в баночке разбавлять, например, гель с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой тоником, а на кожу уже наносить чистый концентрированный гель, чтобы не терять в концентрации рабочий этих веществ, вот, которые мы вводим. Поэтому более жидкие сыворотки подходят, например, под именно для вот этой баночки, а под такие аппараты, где манипулу, собственно, не с панкой, любые, Любой густоты, в принципе, гель активной может использовать вот это что касается того как мы собственно саму процедуру проводим после того как мы ее провели остатки препарата если это нужно да например гель концентрат лучше снимать э, салфеткой потому что то что мы не впитали в кожу оно уже будет э, как пленочку давать, то есть оно впитает, впитываться уже не будет, и поэтому лучше влажной салфеткой или там с брызнутой тоником, или просто чистой водичкой снять. Да, Если препарат, например, тот же самый гель на сухой нормальный кожный или антивозрастной гель, нео или антикуперозный гель, вы по нему работали, то можно остатки просто в кожу впитать. И дальше мы можем использовать какую-то маску завершающую, мы можем использовать гелевые маски, мы можем использовать вот эту нашу маску, которую все, все очень полюбили, которые я люблю тоже делать, обычно показываю ее на всяких наших мастер-классах, это вот гель для сухой нормальной кожи Нео, лосьон концентрат Нео и одноразовая вот такая вот масочка, да, уже готовая с прорезями да, для глаз, носа и рта. Вот, наносим гель, наносим масочку, пропитываем ее при помощи кисти лосьонным концентратом Нео, закрываем все сухим полотенчиком на 15-20 минут и получаем в результате фарфоровую кожу. Вот. Это, кстати, можно и дома делать периодически, и для завершения других каких-то процедур, на перечистке лица. Но маска очень хорошая, дает эффект такой до и после, скажем так. Но помимо всего прочего, можете взять активные сыворотки, например, и положить их под альгинат. Вот. Особенно если нужен прям лифтинг, то можем взять сыротку Актив Лифтинг, мы можем взять, например, сыротку релакс нанести, втереть на области с мимическими маршинками. Вот И, соответственно, можем закрыть альгинатом тоже минут на 15-20 и потом уже снять альгинат нанести финальный крем. Вот. Что касается уже завершающих масок, стараемся все-таки использовать те, которые не нужно смывать вот, хотя бы просто стереть излишки, да, и нанести завершающий крем, ну, чтобы не было лишних еще дополнительных контактов с водой, раздражений кожи и так далее. Соответственно, в завершении мы можем взять либо универсальный крем увлажняющий, можем взять антиоксидантный коктейль Витаматрикс крем, вот этот вот из серии нашей Home Kia, который со светоотражающими частичками витаминами А Е в составе, он очень хорошо работает как раз как завершающий, потому что он еще дополнительный на такой немножко декоративный эффект дает, но ненавязчиво, то есть он не блестит, как хайлайтер, а именно вот кожа становится, приобретает такой лоск, скажем так, дорогой. Вот. Ну или если индекс инсоляции у нас, то есть ультрафиолетовый индекс в прогнозе погоды высокий, не сейчас, конечно, а летом, например, да, то мы, или там весной уже поздний, то мы, конечно, можем нанести мультипротектор с пф 50+. плюс. Вот. Ну а также, естественно, если пациент у нас на активном ретиноле или там используют какие-то средства агрессивные то мы естественно, мультипротектором можем закрывать вне зависимости от уровня ультрафиолетового индекса, даже если он 2,3, можем все равно, например, использовать мультипротектор. Если пациент недавно, например, проходил курс пилингов, или он находится как раз на курсе ретинолосодержащих препаратов, например, наш ретидерм 0,25 или ретидерм 0,5, вот, и тогда, конечно, желательно иметь СПФ в завершающем средстве и процедуру в том числе. Вот, Ну, естественно, если она не в вечернее время проводится. А, также можем использовать вот уже в осенне-зимний период SPF не такой высокий, как в мультипротекторе, то есть можем использовать 10-15, то есть брать крем увлажняющий, в нем 10, брать крем для комбинированной кожи SPF 15, соответственно, в нем 15 с хомки. Вот, а кому что больше нравится. Кремы все универсальные, для всех типов кожи подходят, они все легенькие и, собственно, поэтому любой вариант подойдет. Для завершения смотрим уже по пациенту. Можно допустим Дополнительно на зону вокруг глаз наносить, например, крем-сыворотку для ВЕК с эффектом лифтинга, с матриксилом и кофеином. Вот, и, собственно, тут уже по ситуации смотрим, да, как, какого возраста пациент, какая проблемная зона у него, и так и завершаем процедуру, собственно. Вот По самой электропарации есть еще какие-то вопросы? Задавайте вопросы, если они есть. Я в завершении вебинара несколько протоколов подготовила, э, два совсем новеньких. Хочу еще вам про одну новинку рассказать, которая должна вот вот выйти. Буквально обещали, что в пятницу она будет уже в продаже, мы ее давно уже ждали. Вот. И как раз вот во втором протоколе я про нее упомяну. Это сыворотка CN, это же тоже совершенно бомбическая, можно так сказать, комбинация антиоксидантов. И как раз вот во второй протокол я ее включила. И дальше еще два протокола будет для уже жирной проблемной кожи и для чувствительной. Соответственно, комбинированная кожа 25+, то есть как мы будем пролонгировать эффект от аппаратных процедур, что мы будем домашний уход назначать, потому что от того, что мы назначим домашний уход, у нас все-таки зависит результат. Пролонгированный, да, то есть наш результат процедур не сейчас, да, вот в момент, да, сразу после процедуры, а чтобы он у нас как можно дольше держался. Вот между процедурами оптимальный интервал 2-3 дня. На самом деле лучше один день, то есть, грубо говоря, мы делаем или ежедневно классическую физиотерапию, или через день. Да, но через 2 на 3 тоже можно. Если мы делаем через 3 на четвертое, это уже не совсем, как говорится, курс, то есть у нас не успеет накапливаться вот, активные вещества, депонироваться, потому что, как правило, они все-таки до двух суток где-то депоят, а это максимум, а то и несколько часов всего. И, собственно, вот этот вот накопительный эффект, он будет менее выражен. Мы, конечно, в физиотерапии классической бывает пролонгируем, например, сам курс, то есть если мы делаем процедуры реже, то мы делаем их больше, но не больше 15 процедур. Вот, но э, в идеале, конечно, сделать 10 процедур через день. Это будет вообще отлично, как бы, потому что понятно, что каждый день не факт, что пациент сможет ходить если только он не отдыхает где-то. да, вот. Потому что как раз косметологические кабинеты где-то в курортных зонах, они как раз вот курсами работают, и очень хороший результат получается. Человек приехал на две недели, там, за 10 дней еще курс массажа или курс какой-то аппаратный, разных процедур сделал, да, или какой-то одной, которая ему нужна, и получается вообще отличный результат. Вот. Конечно, в условиях города ну, сложно, чтобы пациент ходил каждый день, не все это могут себе позволить. Вот, но реально физиотерапия, конечно, она классической остается, даже если она перешла в косметологию каким-то боком, вот, но оптимальный результат, конечно, достигается, когда мы выполняем вот эти все требования, то есть делаем курс ежедневно или через день, ну, через два на третий максимум. Мы все работаем, как правило, чаще всего 2 через 2, поэтому через 2 на 3 у нас самый такой популярный вариант. Значит, комбинированная кожа 25+, с расширенным пором в Т-зоне, со склонностью к отекам и неровным тоном. Да? Ну, соответственно, мы процедуры какие-то такому пациенту можем делать, если склонность к отекам и неровный тон, и нет выраженного, например, купероза, возраст не сильно большой, да? то есть 25+, там 30 до 35, то в принципе мы можем делать как раз электропарацию и по антикуперозному гелю, и по гелю, например, для жирной кожи, и взять гель тонизирующий, который дополнительно еще неплохо отечно снимает, и антикуперозный неплохо отечно снимает, благодаря конского кашлана в составе. Вот, поэтому мы можем выбрать для самой процедуры один из этих препаратов и домой назначить, допустим, щадящее очищение какое-то, то есть ну, любой гель-лимус наш, на самом деле комбинированная кожа часто любят чуточку пожестче, поэтому они больше предпочитают мусс с алоэ вера, где там на один э, паф больше, но он тоже какая глутамат, очень щадящий. Вот. Эм, еще более мягкий гель очищающий и мусс с витамином С. Вот. А утром и вечером, естественно, для тонизации кожи, то есть для восстановления ПАЖ и э, завершения очищения, мы можем взять тоник для жирной проблемной кожи, несмотря на его грозное название, если вдруг кто с нами недавно, да, и не знает, это хороший просто балансирующий тоник, он и для нормальной кожи подходит, для комбинированной, там гамамелис в составе, и он не содержит ни спирта, ни каких-то подсушивающих, матирующих веществ, вот, поэтому его можно спокойно использовать, он не будет пересушивать, а вечером, например, можно использовать тоник саха-кислотами, например, в сезон можно, если кислот будет многовато да, в уходе, то можно его не каждый вечер использовать, а в другие вечера использовать тот же тоник, что и утром. А дальше я бы посоветовала, например, для такой кожи, склонной к отекам, неровному тону и еще и с расширенным пором, взять средство, в котором есть достаточно большая концентрация неоцинамида. У нас есть линейка натуральная вышла у Гильтек, ну, скажем так, под бренд наш, да, вот, который называется The U, может быть, ведь многие его уже знают, что-то пробовали. И там есть совершенно прекрасная сыворотка true Baby Face, она называется серум с 3% неаценамидом и 2% витамином С в форме аскорбилглюкозида, в стабильной форме. Вот, и он шикарно совершенно снимает отечность, даже такую утреннюю отечность после того, как отпился чая на ночь, например, да и лег лицом в подушку, устал и заснул, вот, то как бы она очень хорошо вот это тоже убирает практически э, так же, как, э, ну, только другой механизм действия, да, как гель для кожи вокруг глаз, если его нанести на все лицо. вот Но мне кажется, трубы Бифейс будет немножко рентабельнее покупать для использования на все лицо, чем гель для кожи вокруг глаз. Вот, с пептидом и серилом. Вот, и вот этот Ruby Be Face, неоцинамид, он хорошим себорегулирующим действием обладает, и там э, есть компоненты, которые немножечко э, снимают отечность, плюс э, витамин С дает такое сияние и выравнивает тон. Поэтому очень хорошая такая базовая Активная ссоратка. Можно обратить на нее внимание, кто вообще не смотрел, что такое зы. Если да? правильно, по-английски сказать, наверное, произношение не самое лучшее. Вот, потому что я учила немецкий. Гель моделирующий для нижней трети мы можем взять для такого пациента и научить его делать легкий лимфодренаж, то есть прокачать лимфоузелки регионарные, сделать э, хороший лимфодренаж okay. да, по всему лицу. У меня есть где-то на Ютубе видео, которое мы еще в прошлый карантин летом 20-го снимали э, из дома. Вот И там как раз видео про отеки, влог. Э, там буквально такой пятиминутный массажик, который э, можно э, делать э, в собственно, в домашних условиях пациенту научить, показать ему это, там... 3 минутки, 5 минут от силы эти движения делаются, и, собственно, он будет наносить гель моделирующий для нижней трети, усиливая его эффективность еще. Вот. Сыворотку актив лифтинг также можно использовать, то есть гель моделирующий для нижней трети, он больше как антицеллюлитный по составу, да, вот, поэтому его хорошо используют тем, у кого вот этот вот овал немножечко дрябловат, не из-за из того, что дряблая кожа, а из-за того, что, или там, нарушена микроциркуляция. а когда больше отечность и жирок лишний есть вот, тогда гель-моделирующий вообще замечательно работает, вот, если же как раз больше мелкоморщинистый тип старения, да, тенденция к нему, понятно, там, в 30-35 лет еще нет никакого особо старения, да, вот, то все равно, и, например, именно дряблость кожи, да, или сосуды слабенькие, да, например, то тогда мы уже, ну, то есть, грубо говоря, цвет лица еще не очень, то актив лифтинг с кофеином, с пауланом будет предпочтительный, да, то есть, если жирок отечный, то есть берем моделирующий для нижней трети. Если больше хочется такой как бы лифтинг укрепить кожу, то а, актив лифтинг очень, очень хорошо работает. Вот а, утром. Соответственно, мы закрываем это кремом, например, для комбинированной кожи с pf 15 легким. А вечером можем взять или увлажняющий ночной, либо, если это комбинированная кожа с, например, жирной Т-зоной, и в принципе ей не особо нужен крем на ночь, да можно оставить достаточно гелевое средство на ночь нанести и, собственно, например, на кожу только вокруг глаз нанести крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга. Вот. Соответственно, один-два раза... В неделю мы проводим глубокое какое-то очищение энзимной пектиной маской, то же самое, либо под пленку, либо под массажик. Вот, и, например, ту же самую маску Акваудовольствия толстым слоем на 20 минут положить, после этого снять ее влажной салфеточкой, нанести свой вечерний уход. То есть это будет такой прям комплексный уход, который мы вот по таким водным данным можем подобрать. Кстати, я не рассказывала, по-моему, что. Ну, то есть, на этом вебинаре не упоминала в начале, когда мы там лирические отступления разговаривали до начала нашего вебинара. Не упоминала про наш шоу-рум. Если вдруг кто не знает, у нас в центре Москвы есть шоу-рум теперь с лета этого года. Вот и там у нас два косметолога уже три косметолога по очереди, они меняются, э, принимают бесплатно совершенно, э, могут подобрать уход вот такой же, да например, какой-то, а могут э, дать пробничков попробовать, то есть там можно попробовать все текстуры, если кто-то, допустим, хочет попробовать на себе там что-то косметологи по записи, правда, косметологи по записи, а так прийти просто попробовать текстуры, может и администратор проконсультировать, и можно все попробовать, можно взять пробнички утащить. <laughs> вот, можно после консультации с косметологом, который тоже бесплатно. Можно самовывоз туда, например, заказать и самовывезти оттуда, заодно там что-нибудь напробоваться. <laughs> вот. Так что имейте в виду, что кто в Москве, у нас на Пятницкой, это в центре идти близко, от Третьяковки, от Новокузнецкой, от Павелецкой, от Добрынинской. То есть э, хорошее место, можно туда наведаться как-нибудь. Вот. Были, да, Ирин? Вот, и, в общем, всех приглашаю туда. И у нас там, естественно, проводятся мастер-классы. То есть я провожу для специалистов в основном, вот хотя бывает, что и обычные мастер-классы для обычных людей, не специалистов проводим, вот, косметологи, которые там в шоуруме работают, они проводят, ну, несколько раз в неделю всякие даже бывают мастер-классы различные. Вот, так что отлично. Вот, так что приходите к нам на мастер-классы. У нас обычно на сайте информация какая-то есть, но чтобы вот, э, информацию прямо вовремя получать, да, лучше, конечно, на какую-нибудь из наших соцсетей быть подписанными. Чаще всего Инстаграм быстрее всего реагирует. То есть кто у нас подписан на, на Инстаграм, они всегда знают, когда у нас там какая-то акция, когда у нас там мастер-класс проводится и так далее. Вот, для специалистов, конечно, еще рассылка действует. То есть вы по почте, например, узнаете, что у нас какой-то мастер-класс планируется в следующем месяце. Вот, так что имейте в виду. Вот. Значит, следующий протокол. Для возрастной кожи обезвоженной тусклой или кожи курильщика. Вот здесь как раз я прям хочу поделиться радостью, что мы скоро, вот, уже у меня есть он, вот, наш CNRG выпустим, в пятницу должен быть уже в продаже, так что если вдруг кому-то попробовать будет, можно будет даже воспользоваться нашим вебинаровским промокодом, я его в конце еще раз напишу, чтобы не забыть, если забуду, напомните мне, вот, который еще дополнительную скидку на 10% от вашего, вашей цены специалиста дает, вот, но это шикарная совершенно вещь, как видите на слайде, да, я даже записала проценты основных активов, то есть там огромные концентрации, э, ну, скажем так, не огромные, а рабочие, да, потому что если делать огромные, мы получим раздражение кожи. То есть там витамин С, причем в двух видах, в липосомальном виде 3%, и просто глюкозит, как, например, в той же Baby Face, да, вот, э, в общей совокупности, и, знаете, вездеход уже все, не действует, который на 3000 был в 2020 году, и 21 частично к сожалению нет вот наш э, мастер наш вот вебинаровский действует э, то есть у нас получается вместе с вебинаровским промокодом где-то около 45 процентов скидка вот я его потом напишу вот э, от прайса специалиста разумеется если там не специалист допустим присутствует и им воспользуется то будет от розничного прайса вот так уже мне специалистам может быть выгоднее даже на маркетплейсах покупать, потому что там бывают больше скидки. Вот. А специалистам, конечно, выгоднее участникам вебинара воспользоваться всеми плюшками нашими, как специалистов. Вот. Соответственно, ресвератрол там 3%, это шикарный совершенно антиоксидантный компонент. Феруловая кислота 0,5. Феруловая кислота, она в больших концентрациях может использоваться как кератолитик, но она считается одним из сильнейших антиоксидантов. Вот. Ну, естественно, витамин Е, зеленый чай, дегидрокверцетин, наш любимый, липосомальный, который в серии Нео, да, все здесь есть. И у нее такая очень специфическая текстура интересная, то есть она как бы гель, да, но он немножечко вязкий, то есть он разносится очень хорошо, но вот когда мы наносим его на лицо, его лучше всего наносить, естественно, там массажными похлопающими движениями, и в конце, сейчас я попробую изобразить это с микрофона, сделать вот такие вот отрывающие движения, да, вот несколько, когда мы наносим, да, чтобы немножечко простимулировать еще кровоток, и она вот дает такую небольшую липковатость, когда мы наносим, и потом она, естественно, уходит, от липковатость, буквально там за 2-3 минуты, потом мы наносим уже крем. Если мы сразу крем нанесем, когда еще не ушла липкость, то все равно она, получается, уйдет. Вот, если мы хотим, чтобы вообще ничего не наносить, да, например, то через где-то 2-3 минутки. И вот пока вот это вот есть, вот она еще не совсем впиталась, вот эти вот движения очень хорошо делать, как говорится, когда мы наносим вот эту Cenerge. И Cenerge, естественно, мы закрываем потом уже какой-нибудь СПФ кой или каким-нибудь э, кремом, например, тем же самым Витаматриксом. Э -э, очень хорошо, кстати, Витаматрикс тоже на обезвожной тусклой коже, потому что немножко такой блеск еще придает. Ну, естественно, мы ждем наш CC-крем, все еще ждем, вот, потому что у нас, к сожалению, CC-крем э -э, пока задержался по скажем так, независящим от нас обстоятельств. Там проблемы старой, в которую мы его должны всовать. Вот. И как только у нас эта тара появится, наконец-то выйдет наш прекрасный совершенно SPF 30 CC-крем с тональным эффектом, подстраивающим. Но пока, вот чтобы не разочаровывать людей, я не обещаю, когда он выйдет. Я надеюсь, что до Нового года все-таки мы его получим. Потому что, говорится, крем уже давно готов, но мы просто не можем его продавать, потому что Пока у нас вот такие вот немножко задержки с поставкой тары. Вот, то что он в другой упаковке, не в такой, как все эти кремы будет. Поэтому, поэтому ждем. Вот. Пахнет немножечко, он, я не могу сказать, что он апельсином пахнет. Он такой как бы немножечко пряный запах имеет. Не как спа-апельсин он пахнет. Такой, скажем так, корицей немножечко. Корицей скорее, да, дает. Вот, и, естественно, вот эту сыворотку можно использовать и два раза в день, и можно использовать в первой половине дня, потому что здесь не кислая форма витамина С, вот, а, например, вечером использовать уже что-то более такое агрессивненькое, то, что в осенне-зимний период, период мы себе можем позволить, да, ретинол тот же самый, эти дермы, да, или альфа-дерм с миндальной кислотой, вот, поэтому, вот, возьмите на заметку, шикарная вещь, прекрасно работает и под макияж, кстати, вот мы, я, например, его с нашим CC-кремом использую, да, который у меня, учитывая, то, что мы на тестах, как говорится, его еще имеем, тестовые экземпляры, да, мы им можем пользоваться, вот, но ну, я надеюсь, скоро он выйдет, и вы сможете им пользоваться. Можно, кстати, и под питательный массажный наносить ее, как бы, потому что питательный массажный можно использовать просто как уходовый крем, не обязательно использовать только под массаж. Вот. Ну, в общем, про новинку я вам рассказала. На Интершаре, естественно, мы ее презентуем. На этом можно приходить, смотреть. Можно сходить в шоурум посмотреть. В шоуруме она будет на следующей неделе, наверное. А на сайте она официально появится, скорее всего, в пятницу. Вот. Соответственно, в случае сухой кожи, как я уже говорила, да, можем с апельсин использовать. В случае жирно-комбинированной вечером достаточно сыворотки. Можно на область вокруг глаз нанести какой-то крем, да, например, крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга. Вот. И можно ее, например, при тусклой коже чередовать с антикуперозным гелем. Соответственно, интенсивный уход один-два раза в неделю. Как обычно, пектиновая маска, можно сделать маску вот эту фарфорую кожу, которую я сегодня рассказывала, ну, я которую я часто рассказываю в наших семинарах, и получать такой, как говорится, салонный уход у себя дома. Ну и два в заключение еще протокольчика для проблемной кожи, жирная комбинированная со сконцепцией к воспалению. Ну, это наш стандартный протокол, когда мы используем... Сейчас отвечу Ирину на вопрос, вижу его. Вот, Когда мы используем теперь мягкое очищение, тоник для жирной кожи утром, освежающий тоник с ахокислотами вечером, на участке с воспалениями, то есть не локально на прыщике, а прямо на участке. То есть если у нас один прыщ, грубо говоря, на подбородке, мы все равно будем мазать весь подбородок. Или там всю ту зону например. То есть стоп-акне, и поверх стоп-акне уже можно нанести или увлажняющий крем, или гель демотен например, серый профилактический. А вечером очень хорошо для жирной комбинированной склонной к воспалению кожи использовать флюид с миндальной кислотой, альфа-дерм, то есть там не только миндальная, конечно, кислота, там и миндальная, и комплекс других АХ-кислот, то есть там и винная, и глюконовые, и гликолевая, и молочная, и лимонная и так далее, да, вот, но... Всех кислот там совокупно 5% и миндальные 5%. Она там все-таки хедлайнер, если можно так выразиться. Вот. Плюс там Дмайя, плюс там комплекс увлажняющий. Она такая самодостаточная сыворотка Альфа-Дерм. И ее очень хорошо при коже даже склонны к покраснениям использовать. Потому что миндальная кислота, она тоже вас вазопротектором является. Можно использовать, когда вот склонность к воспалению, к гиперкератозу, к каким-то застойным пятом, например, вследствие воспалений. И можно использовать как каждый вечер, так и смотреть по ситуации, да, может быть, чуть реже. Вот, наносить ее на нее что-то другое не обязательно, потому что она, как я уже говорила, доста самодостаточная, очень хорошо увлажняет, то есть, и, в принципе, если мы ее нанесем, поверх нее не требуется каких-то других средств. Вот, и также для проблемной кожи один-два раза в неделю интенсивный уход, можно с энзимной пектиновой маской, я к но я чаще люблю все-таки, хотя бы один этот раз, да, из двух раз в неделю, да, когда мы делаем интенсивный уход, делать после энземной маски глиняную маску по рассуживающую какую-нибудь хорошую. Вот, надеюсь, что у нас тоже наральный позы появится, потому что уже разработки на эту тему ведутся нашими химиками, технологами, но пока еще мы ее не пробовали. Вот. Как говорится, как только так сразу, но пока можно взять какую-нибудь хорошую маску от любого проверенного производителя. Вот. Ну и при необходимости можно вечером добавить, естественно, в зону вокруг глаз крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга. Вот, и э, если альфа-дерм, например, будет дискомфортен, например, ну, хотя в этом я очень сильно сомневаюсь, потому что он очень мягкий препарат, вот, э, на каждый день, да, то можно, например, в какие-то дни использовать вечером или демотен, который использовали утром, или, например, гель пектиновый, который имеет кислый паш и тоже профилактическим действием обладает относительно воспалениями. Ну и последний а, протокол для чувствительной кожи – это щадящее очищение. Тоник с гиалуроновой кислотой, и эластином, а, чаще всего при сухой, например, обезвоженной чувствительной коже, а, хорошо использует, потому что он сам по себе а, влагу закупоривает как в эпидермисе за счет высокомолекулярной гиалуронки. И или гидролизат коллагена, алоэ вера – это тоник универсальный для чувствительной кожи нанести потом сыворотку, которая будет глубоко увлажнять, то есть это 3D-увлажнение с тремя видами гиалуроновой кислоты, пептидом, дифпарином, и снятие чувствительности будет как раз гель алоэ вера, сок алоэ вера обеспечивать, ну и дальше нанести гель церамидский сейвер, это как раз тот препарат, который я вначале упоминала, который называется гель, на самом деле это не гель, а скорее масло, вот. ну по крайней мере текстура такая маслянистая, и когда, потому что там комплекс масел очень такой богатый, скажем так, и масло органы, там виноградные косточки, ну, то есть много всего масляный строк календулы там составит плюс тирамиды фидстерол э, склон то есть как бы мы берем вот этот церамидский север наносим его небольшое количество на лицо распределяем он сначала кажется маслицем таким а потом когда у нас полностью он впитывается, маслянистость уходит и остается вот такое ощущение бархатной кожи. Его, так как он не содержит воды, можно использовать как средство от мороза, более, причем его не обязательно носить, как остальные кремы, например, или сыворотки за полчаса до выхода, его можно прям сразу наносить даже в процессе, даже подмазать, например, там губы, например, или там кутикулу пересохшую им вне зависимости от того, где вы там, при какой температуре воздуха находитесь, потому что с ним не обветрится кожа, там нет воды в составе. Вот при э, необходимости можно наносить, э, естественно, средства с SPF потому что как бы, понятно, что протокол не для... только зимы предназначен, да, вот. И, собственно, вечером для чувствительной кожи с нарушенным барьером очень хорошо тоже для многих работает сыворотка пробиоскин с пребиотиками, с пробиотиками, там, лизаты бактерии, альфаглюканы, нулин, то есть очень такой неплохой состав, именно, который восстанавливает кожный иммунитет, либо если человек, например, пропил курс антибиотиков, у него общая микрофлора, да, нарушена, или, допустим, он э, мазал на лицо какие-то кортикостероиды, то есть любые подавляющие иммунитет препараты, да, или ингибитор кальциневрина, или пользовался, например, лечебными какими-то средствами с адополеном или с базироном, да, с бензойпероксидом, да, базирон тот же самый да, использовал. И нарушил микрофлору, и, собственно, или какие-то агрессивные процедуры были, то как раз, чтобы ее быстренько восстановить, можно использовать вот эти средства с проеприбиотиками. Вот пробиоскин, как раз к ним относятся. Ну, а если просто чувствительная кожа без особых каких-то проблем с кожным иммунитетом, то можно взять самый простой и гипоаллергенный э, наш гель, гель увлажняющий плюс гиалуронка и алоэ, да, там состоит только гиалуронокислота, кислота, с уколой вера и фукагель, как такой полисахаридный комплекс, увлажняющий, удерживающий влагу и тоже являющийся пребиотиком, кстати. Вот, и его использовать, например, на ночь. Вот, Собственно... Э, это вот э, по протоколам все. Вопрос э, от Ирины. Э... Если массажное средство, которое скользит 30-40 минут, нет, к сожалению, 30-40 минут нет, потому что гель, потому что крем питательный массажный с апельсин, он, ну, максимум будет минут 20-25 скользить, ну до 30 это, ну, его прилично придется просто взять, потому что я обычно на средний массаж такой где-то 25 минутный ну, не хер массаж, конечно, который там длится час, вот, а обычный такой массаж который посреди процедуры можно сделать да, мне нужно где-то столовая ложка его вот, то есть я ее обычно делю на три части да вот ложечку, откладываю его, и вот начинаю массаж с поглаживания, да, беру первую порцию, потом мне понадобится опять, допустим, поглаживание, я еще порцию возьму, и в конце уже завершающее поглаживание, когда делаю после уже всех остальных движений, то еще воспользуюсь одной. То есть где-то ну, грецкий орех, с крупной, наверное, порцией, либо столовая ложка уходит этого крема. Поэтому если вы часто делаете массаж, то его оптимально брать в полулитровом флаконе, который специально у нас для профессионалов был сделан, чтобы можно было дешевле, как говорится, взять более большой объем этого крема. Если, вы, если у вас пациент хорошо переносит массажные масла, например, да, либо он не очень любит масла, и как бы когда вот весь массаж по маслу делается, то очень хорошо начинать с крема, а потом в процесс чуть-чуть какого-нибудь масла хорошего, там, например, миндальное, персиковых косточек, там, или масло снова ореха, оно там с наименьшей комедогенностью взять, и чуть-чуть добавить еще масло. Тогда у вас будет кататься хоть час. Вот. Ну, а начинаете вы с крема. И получается, если вы добавляете в процессе немножко масла массажа, то у вас и крема меньше уйдет, ну и масла меньше уйдет. И пациент не будет чувствовать, что он весь там в жире в этом плавает. Да, некоторые просто категорически это не любят. Вот. Ну, а если уж совсем, как говорится, жир, жирные текстуры протекают, показано то есть выход тоже здесь можно сделать массаж по гелю вот причем можно взять даже достаточно дешевое средство но главное высокой вязкости например гель из серии боди с гидрозатом коллагена алоэ вера да и сделать по нему но конечно более интересно, да, и по текстуре, и по ощущениям, и по активам, конечно, сделать массаж тогда по акваудовольствию. Чтобы гель скользил, мы просто ручки смачиваем либо водой, либо тоником сбрызгиваем, и он хорошо скользит. То есть, в принципе, можно сделать этот массаж, например, лица по гелевому средству, так как, например, спортивные массажисты выходят из положения, когда делают спортсменам массаж, а у них, например, склонность к высыпаниям ну, на спине той же самой, да, бывает, что культуристы, которые принимают какие-то препараты, не будем их озвучивать, для наращивания массы, да, у них есть такие вот проблемы с кожей, да, вот, и масла могут усугубить это все, а по гелям достаточно неплохо можно сделать массаж, естественно, как говорится, используя такое количество.